Вы смотрите Общественное телевидение России. В эфире программа Следствия по делу. С вами Владимир Маркин. Кто в нашей стране сегодня занимается расследованием преступлений и кому можно обратиться за помощью? Этот вопрос. Наверняка волнует многих людей, либо ставших жертвами преступления, либо родственников потерпевших. Следственный комитет занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений. Когда мы обращаемся к врачу, мы надеемся, что его высокая квалификация, опыт помогут нам справиться с болезнью. Но вот что делать, если после неудачного врачебного вмешательства пациент оказывается на грани жизни и смерти? Ведь бывают ситуации просто трагические. И сегодня речь пойдет о том, как преступная халатность врачей привела восьмилетнего ребенка к инвалидности. Новгородская область 2012 год. Жительница деревни Зайцева Крестецкого района Ксения Архипова обратилась за помощью в поликлинику Центральной районной больницы. Ее восьмилетний сын Павел жаловался на острую зубную боль. Врач-стоматолог обработал зуб и ввел антисептик. В пятницу вечером у него начал прибаливать зуб под пломбой. В субботу я позвонила врачу, говорю, так и так, у этот самый, прибаливает зуб. Она мне сказала, полоскайте соды. То есть в воскресенье у него уже температура вечером. Температура, пошла уже опухоль, флюс. Я к ней в понедельник приехала, она мне прописала антибиотики. До пятницы к антибиотики. Я, естественно, вернулась домой с ним, и во вторник я уже повезла в Великий Новгород. Там нам в детской тоже удалили сразу этот зуб и отправили в челюстно-лицевое отделение. На следующее утро при обходе врачи больницы обнаружили у ребенка ухудшение самочувствия. Поднялась температура, боль была невыносимой. На месте удаленного зуба появилась опухоль. На консилиуме врачи приняли решение ⁇ срочная операция ⁇ ее было поручено провести анестезиологу-реаниматологу Юрию Никитину и челюстно-лицевому хирургу Виктору Беркунову. Из операционной Паша Архипов попал в реанимацию. Врач сказал, что вот он дал в реанимацию, вас. я говорю, что случилось? Он, у него была остановка сердца. Когда я задала вопрос, я говорю, почему у него сердце остановилось, когда сердце у ребенка здоровое. А он мне сразу сказал, не выдержал наркоза. В данном случае уголовное дело долгое время не возбуждалось, поскольку согласно заключению новгородской судебно-медицинской экспертизы, причинение здоровья ребенка тяжкого вреда произошло исключительно из-за непредсказуемой реакции его организма на побочные действия медицинских препаратов. Ну а каких-либо дефектов оказания ему медицинской помощи в действиях врачей комиссия тогда состоящих из экспертов не установила. Об этой истории, кстати, стало широко известно именно благодаря телевидению. Сюжет о трагедии с Пашей Архиповым увидел председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, который просто ну, не может не реагировать на каждый такой выпиющий случай. И тогда он поручил срочно, тщательно разобраться и установить все обстоятельства. И самое главное, установить причинную связь между действиями врачей и тяжкими последствиями для здоровья ребенка. Ну а для этого нужно было провести следственные действия в рамках расследования уголовного дела, которое и было незамедлительно возбуждено. И, и те самые следственные действия были проведены, была проведена и повторная судебно-медицинская экспертиза. На этот раз ее проводили эксперты военно-медицинской академии Инни Кирова. И вот благодаря этим результатам стало ясно, что мальчик стал инвалидом именно из-за повреждения головного мозга, которое произошло во время операции. Ну, а конкретно из-за неправильно проведенной анестезии. У нас сегодня в студии эксперты, и мы сейчас поговорим с ними о этом очень важном деле. Дмитрий Васильевич, ну вот первый вопрос, наверное, к вам. Что же все-таки произошло с ребенком в этот злополучный день? И как врачи пытались скрыть обстоятельства этой операции? И если можно, раскрыть обо всех обстоятельствах возбужденного уголовного дела. Какие были проведены, в частности, следственные действия? Каким было заключение повторной экспертизы? Ну и на чем оно было основано? Значит, по уголовному делу было допрошен ряд свидетелей. В частности, все медицинские работники, которые оказывали медицинскую помощь ребенку, то есть начиная с бригады скорой помощи, врача районной поликлиники, городской поликлиники и непосредственно бригада областной больницы, которая производила операцию ребенку, была изъята медицинская документация, вся необходимая для того, чтобы понять, что произошло, и, значит, установлено было следующее, что ребенку был удален зуб, и в результате воспалительной реакции у него образовалась аденофлегмон. Это такая, такое заболевание, которое требует оперативного вмешательства. И вот в областной больнице консилиум врачей решил оперативно значит, удалить эту флегмон. Для этого ребенок был доставлен в операционную, где ему предварительно необходимо, нужно было ввести его в состояние наркоза. Это было сделано успешно. После чего нужно обеспечить ему доступ кислорода, то есть интубацию провести. То есть врач реаниматолог, анестезиолог принял решение именно выбрал такой метод интубирования. Но в данном случае, как нами было установлено, врач реаниматолог, анестезиолог не учел того, что э, это, этот мет, метод э, очень трудный, и есть противопоказания к этому методу, и нужно было проводить трахеостомию. Но врач, э, значит, наш обвиняемый, самонадеянно посчитал, что преодолеет вот эти трудности, то есть подверг большому риску здоровья ребенка, и вследствие этого э, у ребенка Наступила гипоксия, поскольку интубация проводилась очень долго. Было проведено 4 попытки интубирования его, и они все завершились безрезультатно. Кроме того, врач, чтобы расслабить мышцы ребенка, ввел ему миорелаксант, такой препарат, который расслабляет мышцы и Действие этого препарата еще более усугубило гипоксию, то есть кислородная галка. целый ряд, целая серия да, ошибок врачей. Да. в результате, когда они проинтубировали его, то есть был обеспечен доступ к кислороду, у ребенка остановилось сердце, то есть по типу фибрилляции. То есть оно не полностью остановилось, оно перестало нормально работать, подавать кровь, вот. после чего... Врачи провели реанимационные мероприятия и восстановили нормальный ритм сердечный. После чего операция была проведена, но в результате гипоксии произошли необратимые, наступили необратимые последствия в виде отмирания клеток коры головного мозга. И как следствие, ребенок стал инвалидом и в настоящее время находится в вегетативном состоянии и его уже дальнейшее восстановление невозможно, то есть, да, вот, да, чтобы да, было да, да. установлено. И первоначально мы назначили экспертизу в местное бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, значит, посчитала, что врачи не допустили никаких нарушений и в их, в их действиях нет никаких ошибок. После чего мы решили в этом разобраться серьезно. Назначили повторную экспертизу в военно-медицинскую академию Никирова. Там эксперты привлекли более узких специалистов и все-таки пришли к выводу о том, что ошибки были, о которых я сказал. Ну и по, по общему правилу, когда в деле есть две взаимоисключающие экспертизы, назначается экспертиза повторная, вышестоящая, экспертное учреждение по статусу, которое выше предыдущих. То есть была назначена экспертиза российский в Российский Центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава Российской Федерации. В состав экспертной комиссии были привлечены врачи, детские стоматологи, реаниматологи и так далее, челюстно-лицевые хирурги, которые уже поставили такую экспертную точку в этом деле и определили все недостатки оказания медицинской помощи вот, Сергей Степанович, тогда к вам вопрос вот одновременно являетесь и юристом, и врачом Вот как вы оцениваете сегодня ситуацию судебно-медицинской экспертизой в стране у нас особенно, когда дело касается врачебных ошибок Ясно, что, конечно, здесь не нужно перевести эту проблему в охоту на ведьм. И в то же время вы понимаете, что так называемая корпоративная солидарность существует. Где вот эта вот та самая такая вот точка соприкосновения, где врачебные ошибки не повторялись бы в дальнейшем? У нас судебная медицинская служба регионов, она... В полном подчинении находятся местных органов здравоохранения. А, естественно, честь мундира местных органов здравоохранения, чтобы у них вот таких грубых ошибок врачи не допускали. И, естественно, подчиняясь одному и тому же командиру, и лечащие врачи, и судебно-медицинские эксперты, которые оценивают их работу, ну, некоторые зависимости находятся от своего Руководства. Поэтому объективных экспертиз ну, очень сложно добиться на, на уровне региона. Вот. Поэтому, в общем-то, должны быть вневедомственные экспертизы или ведомственные, но не региональные, а вышестоящие, которые бы смогли, так сказать, решать проблему с большей независимостью, чем это вот делают сейчас медики на местах. Может быть, создать. Специальные какие-то экспер, экспертные, вообще отдельные ведомства, которые могут как-то объективно, объективно давать оценку тем или иным ошибкам? Дело в том, что у нас ведь еще Министерство здравоохранения подчиняется и российский центр судебно-медицинской экспертизы. Если честь будет затронута уже на уровне министерства, то тоже то есть зависимости есть от руководства. Поэтому... Могла бы быть служба и независимая судебно-медицинская служба, но в этом случае получается другая проблема, что местные судебные медики не обслуживают органы здравоохранения, выявляя причины повышенной смертности в этом регионе. То есть они очень важны для местных органов здравоохранения. И получается, если сделать их централизованными, это одни недостатки. Если их оставить на месте, то, как сейчас, мы не будем первичную экспертизу объективную иметь. Вот. То есть проблемы есть, которые надо очень серьезно обсуждать и решать. Вот. Одним из способов, на мой взгляд, было бы ну, использование медиков судебных в рядах Следственного комитета. Вот я, например, всегда за это, потому что это не только вот такие врачебные экспертизы. Когда медик работает непосредственно и на месте происшествия, и с уголовным делом, со следователем, он может увидеть, то, что не видит следователь в связи с отсутствием медицинских знаний. ведь медик должен быть, быть или узкопрофильным, или э, нужно обладать очень большими знаниями во всех областях медицины, чтобы дать какое-то действительно профессиональное заключение. Это значит, сколько нужно тогда иметь таких специалистов да, в рамках... Нет, э... в любом случае это даст, в рамках Следственного комитета только судебные медики. Потому что врачи, которые привлекаются таким экспертизам они конечно должны быть практикующие то есть какого-то взять врача и чтобы он занимался столько экспертизой столько отраслей в медицине Я что говорю, это будет больше чем следственный <с комитет а вот судебные медики они же ведь не только по врачебным экспертизам по убийствам там по тяжким преступлениям против личности они везде имеют очень большое значение это же главная задача сегодня следствие определить все таки что это было что это была ошибка или преступная халатность, так называемая. Вот как удалось вам здесь, в этом, в этом случае доказать ну, тот самый ну, мотив? Ну, нужно сказать, что вообще эти преступления это неосторожные преступления. Это самые, на мой взгляд, сложные в доказывании, поскольку если там убийца совершил убийство, то здесь все понятно, да, с его как мотивом, с да. да. А здесь преступление совершается в форме легкомыслия. То есть виновный не предполагает, что он совершает преступление. У него Конечно есть... же, ни один врач не собирается убивать своего пациента само да, да, собой, но да. он принимает и ответственность, да? Да. Вот... Не навредит первый постулат, которым, которому учат любого врача. Да. И поэтому здесь уголовной ответственности подлежат лишь те действия или бездействия, которые состоят в прямой причиной связи с наступившими последствиями. Но, наверное, здесь, наверное, должны нести какую-то ответственность и руководители этих врачей, поскольку они не только выдают зарплату и распределяют там какие-то обязанности, они, наверное, должны нести еще ответственность за непрофессионализм. В конце концов, что является причиной? Это, ну, прежде всего, наверное, непрофессионализм. Значит, кого берут на работу? Безусловно. Как, как они работают с повышением квалификации этих врачей? как они контролируют те или иные операции те или иные действия врачей и является ли вообще на самом деле сегодняшний там доктор врач квалифицирован насколько он сегодня обладает теми знаниями которые сегодня ну даже просто я уже не говорю о каких-то достижениях науки безусловно по таким фактам нами вносятся представление по уголовным делам для рассмотрения обязательного и уведомления о принятых мерах. Но здесь можно говорить лишь о дисциплинарной ответственности этих руководителей, поскольку они напрямую не виноваты в этом. Но, соответственно, когда возбуждаются такие дела и доводятся до конца... Ну вот что в этом конкретном вот. представлении было написано, в частности, я так понимаю, это, наверное, в управление здравоохранения, областное или городское, наверняка, да? Что там было, вот что изменилось? Вы проверяете после того, когда вы напали представление... Что после этого поменялось? Или они забыли про этот случай? Остались те же врачи, осталась такая же подготовка? Никто особенного, э, особенных действий то и не провел. Это вообще возбужд... само возбуждение этого дела, оно уже вызвало определенный резонанс в кругах медиков. И, безусловно, э, к этому отнеслись серьезно. И я думаю, что и мы действительно это проверили. Врачи... Э, значит... Прошли переподготовку определенную. Значит, один из фигурантов данного дела уволился со своего места, заведующий отделением, то есть начальник этого нашего фигуранта. То есть определенная работа и результаты ее имеются. Какие вот последствия ждут тех, кто окончательно все-таки, по вашему мнению, по мнению следствия, виновен в этом преступлении? За данное преступление наказание предусмотрено до одного года лишения свободы. Как есть... вы считаете, Сергей Панач, это нормально, когда жизнь молодого, растущего организма прервана, вот не то, что там на, взл... на полете, а на взлете, и в этом, ну фактически, ну да, мы нашли виновных, но год, и то, скорее всего, не полный год отбывание наказания это расплата за вот такие ошибки это правильно вот на ваш взгляд вот как специалист эксперт. здесь надо подходить с той точки зрения, что даже если человеку дадут 20 лет или 25 врачу, то все равно здоровье или жизнь этого больного не вернется. Вот, поэтому тут очень сложно говорить. Вот достаточно там года наказания, или двух, или пяти. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, что иногда и, и так и есть люди, которые, которым наказанием будет внутренняя такая вот вина всю оставшуюся жизнь. Да, Это понятное да, дело. Да. Но мне кажется, что да, когда человек приступает к своей вообще работе, особенно связанной с жизнью, он, наверное, должен примерно, конечно же, оценивать последствия своих ошибок, потому что иногда ошибки ведь бывают не просто ошибка, как ошибка, а бывает расслаб, расслабленность, расхлябанность. Ну, человек идет, ну, там очередная обыденная операция, наверное, на каждую такую операцию, на каждое такое врачебное действие должно быть какое-то сосредотечение человека, полная мобилизация, и тогда, может быть, меньше будет этих ошибок. А когда ты понимаешь, что... Вот за маленькую семинутную расслабленность тебя ждет не год, а как за, за настоящее убийство или за подчинение тяжкого вреда здоровью, а там не один год по уголовному колоксу, там да. побольше, там и до 10, до 15 да. лет. Правильно? Да. Может быть, будет и, и отношение другое. А так, ну, кто-то там год, кто-то вообще отделался испугом, ушли, переехали в другой город, чтобы здесь не позориться, и также начали свою врачебную практику. И после этого, это ведь только тот случай, который стал достоянием общественности, потому что о нем сказали на телевидении, и на этот случай обратил внимание представитель Следственного комитета. А что творится у нас в других больницах? Сколько людей остаются, ну, не коллегами, но больными на всю жизнь? Правильно? Да. Вот да. об этом вот правильно и о том, что вы сказали, что нужно что-то делать из судебно-медицинской экспертизой. И что-то нужно делать все-таки, наверное, и с Уголовным кодексом какие-то поправки проводить. Согласен с со Я а бы еще один да? хотел обратить на одно внимание. Врачи, они.. Ну... Честно говоря, немного получают. И они все работают на две, на три ставки. Иногда врач, дежуривший сутки, выходит по основному месту работы – на основную работу. Есть, там, это да, системное, это, это системные Можно вернуться да. еще и к, к, к самому образованию, как сегодня, каких сегодня специалистов да, готовят, да, да, как да, поступают, да. за какие деньги поступают. То есть, ошибки, То есть, ошибки они идут изначально. Если э, в Германии для того, чтобы поступить в медицинский институт, вот насколько я знаю, нужно быть круглым отличником. Для того, чтобы ты э, получил практику, тебе должно быть как минимум два или один уважаемый с авторитетом доктор, чтобы тебе дали возможность э, практиковать, то у нас сегодня все мы прекрасно знаем, кто поступает. Ну, Это касается всех профессий, но профессия врача, это, наверное, ну, стоит на первом месте, где да, нужно да. особо тщательно относиться к отбору не врачей самих как к отбору студентов, кто учится и для чего они приходят в медицинские вузы, для каких целей. Спасибо вам большое за беседу. К сожалению, несовершенство законодательства в области медицины серьезно осложняет привлечение к ответственности и врачей, совершивших эти преступления. Ну а врачи, преступники зачастую уходят от наказания, а пострадавшие пациенты остаются без помощи и справедливого рассмотрения дела. Но вот в данном случае, по прямому указанию председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина, было проведено не только тщательное расследование, но и оказана всесторонняя помощь пострадавшим, и в том числе ребенку и его семье. Ну давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела. Представители Следственного комитета по Новгородской области посетили семью Архиповых. Приезжают они сюда не в первый раз, но сегодня повод для встречи радостный. Долгожданное новоселье. В гости приехали, как полагается, с подарками. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот Здравствуйте. Это вот вам на новоселье пылесос от Следственного управления. Спасибо вот. большое. Приехали Спасибо. вас проведать, узнать, как у вас дела, и проведать мальчика, если Проходите. можно. Проходите. Благодаря помощи Следственного комитета семья Архиповых переехала в трехкомнатную квартиру, где у Паши теперь есть своя отдельная комната. Через Следственный комитет мы всего добились. То есть лекарства мне, и питание бесплатное, и лекарства все поставили бесплатно мне, как бы, и, и переезжает врач раз в неделю. Адресная помощь в жизни пострадавшей семьи для Следственного комитета дело принципа. Теперь позади многие бытовые и отчасти финансовые трудности. Главное сейчас это лечение Паши. Необходимо отметить, что вот не только мы контролируем, но контролирует именно Александр Иванович Бастрыкин Следственный комитет. Каждый шаг, каждое действие и каждое значит, состояние здоровья вот, Павла Архипова. Это находится на практически ежедневном контроле Следственного комитета. Они общаются с мамой Архипова, они значит, требуют доклад от нас, поэтому все это вот достаточно на высоком уровне. Вот по данным Общественной организации Лига защиты пациентов ежегодно от врачебных ошибок в России умирает или получает инвалидность более 50 тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру. При этом на скамье подсудимых оказываются единицы. И тем не менее, мы считаем, что лед тронулся в этом направлении, и ярким тому примером стала история Паши Архипова. Дело, взятое под личный контроль председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, будет направлено в суд в ближайшее время. И можно быть уверенным, что виновные на этот раз понесут заслуженное наказание. Ну а мы вам напоминаем, что для защиты ваших интересов и тщательного расследования преступлений, о которых вам стало известно, или жертвы, которых вы сами стали, вы можете обращаться в Следственный комитет России лично или через интернет-приемную. До следующих встреч, до рассмотрения следующего уголовного дела, расследование которого проведено Следственным комитетом.